Привет, это Лими и внезапно, да, я оказалась в Москве. Как это получилось? И вот, последний о. день работы. Влад! Что? Ты получил мое сообщение? Какое сообщение? Я тебе писала сообщение о том, что ты сегодня получишь главную новость. Да! Да? Да. Ты готов к этой информации? Так точно, капитан. Ты можешь ожидать все, что угодно? Да! Как ты думаешь, что я скажу? Не смотри в камеру. Не смотри в камеру? Почему мне нельзя смотреть в камеру? Вот что ты хотел сказать. Нет. Да. Я не знаю, что ты можешь мне даже сказать. Да? Да. Ну, на меня. Как? Да, и ты в камеру смотришь. А я как бы фильм снимаю. У нас оператора нет, поэтому я не смотрю в камеру. Ну ладно, я не смотри в камеру. Ну как общем... я могу не смотреть в камеру, когда там мое лицо? Ладно. Как бы я смотрю на свое лицо, а не в камеру. Так я не смотрю даже на лицо. Я стараюсь сделать, чтобы мы оба были в кадре. Влад. Да? Что? Меня пригласили в Москву. Ого! Я, в общем, завтра еду на Камикон. Погоди, погоди. Ты все-таки едешь на Кумикон? Я еду на Кумикон. Да Ты едешь? <свес> <свес> <Черт>! Меня пригласили. <свес> а, <свес> мне, Черт! Мне написал... Я нашла новость о том, что э, требуется, короче, человек для одной группы. Э, одна информативная группа про, по Детройду. И там, короче, человек, админ, написал <свес> о том, что э, у него нет оператора, и не, ну, который мог бы снять интервью с Брайаном Декартом. И я написала то, что я, возможно, смогу, если я договорюсь И, в общем, я договорилась Блин, билеты уже у тебя Билеты у меня, точнее у девочки, с которой я поеду Вот я ждала, пока она мне еще ответит, вот от нее все зависело Никто, знаешь, вот никто не должен знать, потому что я никому об этом не объясняла Вот знает только девочка и еще пару человек Все, все ты, ты должна, если будешь брать интервью, попросить его, знаешь, что сказать? Я, я поэтому говорил 28, 28 ударов? Нет, нет, нет, нет, черт, 28 ударов. Просто скажите, скажите, это побед моему другу Салу Именно так. Я не думаю, что у нас прям много времени будет на то, чтобы записать интервью. Тем более, он еще не договорился. Он еще не договорился насчет интервью. Это надо еще договариваться то да. может не получится. Но Кавришкина я увижу. Это стопроцентно. Все. <с> Кавришкина 28. И ударов. не забудь себе себе получить автограф. А, обязательно. обязательно. Нет, ну Блин, знаешь, же... тут есть нюанс такой. Есть нюанс о том, что сейчас, подожди, нужно. Может... Какой нюанс. Говори нюанс, потому что я готов свои мысли уже говорить. Короче, есть один нюанс. Чувак еще полноценно не договорился насчет интервью, но он уже знает, что я еду, и это уже в плюсы. Короче, куча нюансов. Например, куча нюансов, например, да. вот, допустим, вот то, что вот э, когда вот мы билеты покупали, у нас такой вопрос был, то, что, э, возможно, мы купим билеты на Москву, но на Камикон уже разберут билеты. И поэтому, блин, их надо один, вот один на день. На Комикон же за неделю разбирают. Ну, как бы, Понимаешь? нам осталось на пятое число. Шестое полностью, первое смотри. разобрали. Я не знаю, что будет шестого. Смотри, смотри. А, если получится, если там попадешь на Кумикон, пожалуйста, зайди на, с... на сходку стоп Гейм Так я везде там побуду, вообще. Точно. Постараюсь. Просто, реально, Game там тоже, кстати, а, будет. Будет всего сумка, лишь... Кстати. у меня 6 часов всего лишь будет там, чтобы находиться. О, Потому что с 10 до 6. А, ну нет. Ну, Все. в принципе, как Все. ярмарка. Побольше, побольше там на ну, снимай, попросто снимай все. Постараюсь. Просто, просто блин, приехал черт, на ярмарку, комикон, можно сказать. Кавикон, да. Раша, черт. Москва. Москва, здравствуй. Мы нашли еще, кстати, жилье. Это вот прям классно. Вот мы долго искали жилье, она искала, ну, там та девчонка. У меня нет Короче, девочка искала жилье, но у нее не получалось, потому что все, что было рядом, все забронировано на эти дни и смотри ну, что и я такая зашла в другой сайт абсолютно и первое попавшееся объявление и кстати кровать там везде совместно ну, одна кровать будешь <смех> ну, спать понятно. с девочкой Нет. Да. в общем я первое попавшееся объявление нашла там вообще там две, два отдельных дивана две комнаты и близко вот совсем просто через мост перейти и все мы на Капец. И причем Мест. на этом мосту, мост красивый, он прям вообще канонный, можно походиться там. Отлично, отлично. Просто мы в 4-го утром уже будем там, то есть завтра мы утром в 7 утра уже будем там. Вот почему ты завтра-послезавтра не сможешь. Да. да. А, а, черт, это круто, Блять, это круто. Блядь, это круто. В да. сратый Комикон. черт. Не в сратый. Он давай тебе сра тышься, я ничего не знаю, черт столько, столько эмоций, я хочу, реально, я хочу, чтобы ты, если сможешь, чтобы позарила с ребятами из StopGameru, прям вот пэм, вот там если я встречу Поперечного, если я наткнусь он там в списке есть но а нахрен Поперечного я не знаю, какого он числа там будет нахрен Поперечного, я хочу О. ребят со StopGameru их посмотреть Это Это? самое интересное, я большинство не знаю, но я еду а, я тебе скину, короче, видосик, кто это? Короче, Ладно. да, я, я тебе сегодня скинул. Там будет чувак, который в Звездных войнах снимался. Вот этот синий, который стрелой управлял. Их звездных войнов. Стражи Галактики. Да-да-да, я Актер, который играет в да. Крис. Крис Уоррен. Крис Уоррен. О, парень, который играет, играл Йонда. Да. И ему будут вопросы тоже задавать. Не, вот, кстати, самое интересное билеты на автографы уже разобрали все. То есть на Брайана вообще первым делом разобрали. Ну да, как иначе. Да, так что вряд ли я смогу получить автограф. Но ну если ничего. у меня есть только вот надежда на интервью. На то, что я Смож смогу на все. Интервью. Т... Да, что если мы договоримся насчет интервью. Блин, ты понимаешь, что Я буду снимать Брайана. Я буду снимать американского актера. Твои, это твоя твое. Это, я говорю, это, это, короче, от моей карьеры вообще зависит. Просто, это, это просто. А, а, а, Мне а, надо прям камеру зарядить вот до полноценки. Просто. А, флешки. Больше эмоций, больше эмоций. А. Так, ну я думаю, пора это, звонить на работу. <связывая> да, пора. <связывая> Многие не знают, а кто-то уже знает, что я ездила в Москву на комикон. кон Сейчас я расскажу, как это произошло. Это очень спонтанная и очень веселая, и в то же время грустная, трагическая поездка, разочарованная, но и в то же время также интересная. Началось все с того, что я в группе наткнулась на пост, в одной интересной группе я наткнулась на пост о том, что требуется видеооператор для того, чтобы записать личное интервью с Брайаном и Амелией. Брайан Декарт и Амелия, также Декарт теперь. Я написала администратору Сергею о том, что я, в принципе, готова, если я приеду в Москву и если я смогу в этот день действительно записать. Одну бы меня, скорее всего, не отпустили, хотя, может быть, и отпустили, но я бы сама не поехала, наверное. Одной мне бы было сложно решиться поехать, поэтому я написала той, которая должна была выходить в отпуск нашему местному Камске о том, что... Меня пора уже презентовать в Киберлайф в Москве. Она согласилась, но только на два дня. Пока мы решали, действительно ли она поедет, мы одновременно пытались разобраться с билетами, потому что нам нужно было купить и на самолет билеты, и на Комикон, и знать, где еще жить там. Вот с этим всем вообще были не состыковки. В итоге она пришла ко мне домой, мы заказали билеты, и я отписала Сергею, что точно буду на Комиконе. Я об этом абсолютно никому не сказала. Знала лишь только семья. И, в принципе, никому я больше действительно не рассказывала. И вот 4 го мы уже были в аэропорту, 4 октября, в 4 часа мы были в аэропорту и ждали нашего самолета. И вот мы уже почти добрались до да, да, Москвы. 5 утра, я выспалась, как ни странно. Ну, я почти, почти выспалась. Внезапно мы оказались в аэропорту. Да, так внезапная поездка в Москву. Внезапно. Да. Очень. Сорок семь часов там было. Я спокоюсь, я второй раз лечу, и нет, первый раз. Я первый раз лечу на самолете. Как твои ощущения? Пока хорошо, но я хочу спать. Ну ладно, вот сейчас поспишь 3 часа. И вернемся в же. Да. Включение индивидуального освещения находится на панели над вами. Благодарим за внимание. Мы летим. Почти. Мы еще едем. Да, мы еще ездим, мы едем на самолете. Да, на мы, мы, мы, мы, мы, едем. Типа, мы тут попросили нас завести, да? Нам, да, нам тут страшно взлетать, <свят> поэтому мы пропустили просто <свят> проехать. Да, просто бить. на автобусе просто. Какой маленький самолет. Меньше. Тот? Меньше? Да, меньше нашего. По-моему, такой же. Даже у самолета неровные дороги. <свят> Но... Keep on. Ты, типа можно телек уже смотреть ага. по моему О -о -о. они специально эту рекламу сделали офигенно чтобы самолет блин пролетал видел <существует> смотри такие стоки седы такие комочки <существует> типа знаешь катушки но катушки надель на поле на поле <существует> и лес в лес нет у нас больше озер. Да. А что, лес прикольный? да? Потеряемся в лесу. Да. И сели. Ух, не бояться.